Всем привет! Меня зовут Надежда Савельева, и я записываю отзыв о консультации. Я... Меня сегодня консультировал Алексей Джурук, и мы разбирались с вопросом, а что мешает мне зарабатывать столько, сколько я хотела бы зарабатывать. Что мне очень прям понравилось, и это прям здорово, что очень конкретно, очень конкретные вопросы, все очень по полочкам. Uh, все и при этом <смех> вопросы эти заставляют задуматься о том что же на самом деле мешает потому что я думала что мне мешает одна причина зарабатывать столько сколько я хочу а мы копнули глубже и выяснили что мешает на самом деле и я благодарна алексею за то что мне самой теперь понятно с чем работать дальше uh, очень четко с Алексеем определили те вопросы, которые в моем конкретном случае требуют проработки. Это и тема ответственности, это и тема э, страхов перед большими деньгами, вот, и еще несколько моментов, и я теперь понимаю, что в ближайшие три месяца э, над чем я буду работать, и я еще раз благодарю Алексея за эту, во-первых, очень конкретную консультацию, за эту честную обратную связь, потому что я поняла, что я в каких-то вопросах, касающихся денег, я реально живу в иллюзиях. И Алексей очень четко, при этом очень аккуратно <laughs> меня поставил на землю. И вот этот, его один из комментариев, он был прям... Такой, знаете, как холодный душ и такая отрезвляющая история. Вот я рекомендую с Алексеем задружиться, проконсультироваться у него и работать с ним дальше, что я и планирую делать, потому что мне очень нравится этот мужской четкий конкретный подход к очень важному для меня вопросу и сочетание при этом очень сердечного отношения к человеку, с которым Алексей работает. Алексей, спасибо огромное. Теперь будем работать.